Вот то, что сейчас происходит с Украиной, Украина в штопоре. И надо выводить ее энергично. Если, блядь, звонить Зеленскому и говорить, давайте, там, ну я имею в виду, чтобы Зеленский звонил, давайте поговорим Байдену по поводу Путина, о чем, зачем говорить Нужно совершать свои собственные энергичные действия. И действия должны быть совершенно а, а, оторваны от вот этого фронта. Фронт-фронтом. Там, там все идет своим чередом. Надо готовиться к войне, конечно, надеяться на лучшее, но готовиться к войне. Но чтобы предотвратить войну и, и недостаточно каких-то военных средств. Потому что она может просто случайно произойти. Нужны более серьезные средства. Прежде всего, я говорил о говорила... 2014 года Украина должна заявить об отказе, о денонсации этого Будапештского соглашения. Сказать, ну, кто... Это соглашение соблюдает. Россия не соблюдает. Американы там с немцами были гарантами. Тоже они не соблюдают. Ну и нахер нам оно нужно? Мы его динансируем и возвращаемся к ядерному статусу. Украина может вернуться к ядерному статусу? У нее есть материал ядерный? Есть. У нее есть производство? Есть. У нее есть люди, которые занимались раньше ядерным оружием и так далее? Конечно, есть. Все, все это есть. Все, что нужно для производства ядерного оружия, есть. Одно только заявление повергнет в шок Путина, Хренутина. Я уж не говорю про Байдена. Все обосрутся сразу и начнут вести переговоры. А если будет еще серьезное заявление, что вы там атомные бомбы собираетесь кидать, ну давайте попробуем, блядь, кто кого перекидает. И все. Ни у кого желания не возникнет. Эти привыкли жить хорошо. Они что, ядерную войну что ли хотят? Да, я думал, окружение Путина, как только узнает, что там скажет: блять, Зеленский сошел с ума хочет штатными бомбами закидать. Да, не Путина убьют сразу! У них какая жизнь? Дворцы, бабы кривоногие, там, блядь, какие-то эти яхты, которые больше, там туда они ведут катер, блядь, пушечные, а у них корабли, которые больше всего флота по водоизмещению. Да разве они от такой жизни откажутся? Поэтому здесь нужно действовать энергично, и другого пути никто не придумал. Вячеслав Вячеславович, ну мы ведь понимаем, что если Украина провозгласит возвращение статуса ядерной державы, то... Начнутся огромные проблемы с союзниками на Западе. Никаких проблем. Начнут каждый день приезжать союзники и целовать в жопу. Каждый день это будет. Просто вот будет делегация такая. Вот Зеленский не будет успевать уйти с аэродрома, потому что они будут приземляться каждую секунду, подходить и целовать в жопу. Так мир устроен. Они сейчас вот в жопу... Можешь говорить про проблемы у Путина. Что они сейчас делают с Путиным? Они его в жопу целуют. Вот этого Путина, потому что он свои сраные катера собрал у границы с Украиной. Я об этом и говорю. Он действует а, как аферист. А надо действовать тоже авантюрно. Да? Так, как они будут широкими мозгами рисовать давай. картину мира? А по-другому не получается. По-другому из штопоры не выйдешь. Я извиняюсь. Не-не-не, да. все правильно вы говорите, я точно такого же мнения придерживаюсь, что международные политики любят решительных и сильных, а не тех, кто звонит, просит чего-то и унижается.